Всем приветик. Сегодня тема ⁇ Чувства, Женщины Выбираем, смотрим. Так, ребенок, продолжение рода, дитя. Женщина хочет продолжение своего рода, хочет взвеименить, хочет ребенка. И также у женщины есть ребенок, о котором заботится, обучает и также защищает. И хочет, чтобы в ее в роду, в семье, ой, извините, в ее роду, именно вот в семье, ну, в родственниках, было продолжение рода. Всем пока!